В России впервые прошел конкурс «Бас-гитарист». Награждения победителей состоялись 11 сентября в продюсерском центре Игоря Сандлера. Главный приз бас-гитары «Лекленд» USA стоимостью половиной тысячи долларов была вручена Игорю Илюшину. Марат Хайбебулин, занявший второе место, удостоен басового эффекта «Терекс Корус». Третье место разделили Максим Бондаренко и Максим Вострецов. Приз слушательских симпатий у Дмитрия Максимова. Ему достался басовый процессор «Tube Reflex от «Хьюсон Кэтнер». Призы вручали Михаил Мень, Дмитрий Четвергов и Игорь Сандлер. Конкурс организовал и провел лейбл Moscow City Records при поддержке компании «Русские звуковые системы». На мероприятии присутствовали известные российские музыканты Дмитрий Варшавский, Алексей Кузнецов, Андрей Алексин, музыкальный критик… Всеволод Боронин и руководитель компании «Винтаж Гитарс» Леонид Кац. В завершении вечера конкурсанты исполнили свои композиции и поблагодарили организаторов за проведение музыкального состязания и возможность уникального творческого общения.